Ну, это вы. Привет всем. Тут бы как э, такое небольшое объяснение, канал как бы жив, ну, я, в принципе, как бы тоже. Э, Насчет видео. Видео, в принципе, готово уже где-то процентом, наверное, на 85-90. И уже оно готово-то где-то месяцем 8 примерно. И вот эти вот 15-10% мне не дают покоя уже очень долго. Надеюсь, в скором времени все это исправится и будет новое видео. Ну, в принципе, скоро лето, думаю, следующие видео пойдут уже быстрее. Ага, летом времени больше, да, сейчас речка, девочки, бухать! Думаю, что быстрее, да. Также я добавил ссылочку на канале на свой инстаграм, всем, кому интересно, там я немного поактивнее выкладываю фото и коллекции, и пополнение всего, всего интересного. Подписывайтесь на инстаграм, подписывайтесь на этот канал. Всем спасибо, вот у меня больше видео, здесь будет еще Let's okay. see.